решение у меня снимаете да в общественном месте да нет вы и не имеете права меня снимать из моего согласия смешно нет это смешно дома будете запрещать не не мне кажется я состою я в в неврологическом диспансере вполне возможно я вот состою да я признаюсь да а мы были в магазине пятерочка по вот такая вот у нас пятерочка выручает Ежедневно с 8 до а 23. А вот пошел участковый. С памперсами. С памперсами. Нет, заявка поступила к нам. Конфликта нет. Есть просрочка. Да, конечно, отдельный батальон центрального района, лейтенант полиции в Владимир. Смотрите, пиво. Пиво от девятого ноль пятого. Детское, вон, а, смотрите. Купил вот этот, есть, Я понял. 20. То есть будет поступать заявление. Да, правильно? Да, да, правильно? За детское питание, За да. За детское питание мы писать заявление. Я вот попил, а потом смотрел, он красло. До 17 марта. Uh -huh. 17 мая. Майя. Майя. да, pardon. Предназначен для детей старше трех лет. Uh -huh. То есть это детское питание. Согласен. И памперсерванный, uh -huh. которые нам сказали, что мы с вами порвать. Uh -huh. Ну, вот это. Хорошо, я понял, Граждане, соответственно, будет поступать заявление. Да, да, я хочу хорошо. подать заявление. Э, желательно устно писать устал. Все весь день. Не, в отдел полиции поедете писать. Зачем? На месте, на месте. Здесь возможное преступление, надо улить. Да, это же это нужно изымать. Мы же не можем это вывести сейчас из магазина. А продавать они нам откажутся. Откажутся продавать. Поэтому это только будет вот это будет изыматься. Детское питание будет изыматься. Да, вот все остальное они будут утилизировать у нас на камеру и все. Заявление в устной форме? Да. Да. Ну, участковый придет, они в устной форме скажут, Мы же просто товар -то не можем вывести, который они купили. Это тоже будет... Нет, ну, а он товарную ценность не представляет, ну, просто в избежании всяких конфликтов, да. да. Не хотим, ну, конечно, вывезти у него. Ну, полнотоварной ценности все равно не будет. Понятно, он все равно не важен. Но пока потребительская корзинка, она наша, да. Пока мы обзираем. Нам только нужно оплатить. В виде необходимости обременения снять, в виде необходимости оплаты. Но так как товар некачественный, ценности не имеет товарный, он просрочен. Ну, вот сок возьмите, который я надпил, решу. Вот, вот, вот. О, в смысле забрать? А, вон, а вот сюда да. Есть счет вот, то, есть -то не такое. Ты не заметил? А, есть да. что такое. Вот теперь думаю, живой останется или нет. Вот слепивым не увлекайтесь, он тут с 9 -го -го есть. Детский памперс сорванный гигиенический продукт на 1 ребенку заразился какой-нибудь раз. А почему все время интересно про. Надо вообще-то как бы. Роспотребнадзор, да. да? А я вам скажу, как нюанс есть такой, что не старше. Писал 879-й приказ. Под взаимодействию сотрудников полиции и органов Роспотребнадзора. А ввиду ковидной ситуации Роспотребнадзор на выезд не выезжает участковый или сок ну, дежурные по отделу начали принимают заявление описывают товар да, Далее, да так. да да ответ... протокол административного правонарушения а, просрочку забирают, потому что это улики возможного преступления предусмотрено 238 статьи уголовного кодекса а вот э, соответственно передают материалы угроз по да, вот по этому приказу 879 -м. И приходит, Это весь да, товар после? Да. да. Ну, есть некачественный, вот это развакуум. Он твердый, должен быть кирпич. в вакуумной упаковке, должен быть, как кирпич, да, такой твердый. Покажу, принеси, да. Ну, Я это проверяю. уже считается некачественный товар, поскольку он Прорушение раз, не а, раз остальные а, твердые. Твердые. Да, а остальные такие Да, остальные нормальные. Образец. Он должен быть вот таким. Ну а тут, соответственно, кролика покажи. Тут это не должно продаваться, потому что оно мятое. Идет, ну, за пиво. Ну, короче, там трескается ну, внутри оболочка и идет, и идет взаимодействие с, а с этим, там, с алкоголем. Это развакумная упаковка уже. упаковка, вот который там были. Ну понятно. А, матом ругался. Да, еще а матом там ругался. У нас на камеру записано, как он неоднократно ругался матом, на замечание не реагировал, выражал явное неуважение к обществу и окружающим. Администратор магазина. Давайте его попробуем. Ну, в принципе, тут, как а? слышишь, тут в магазине ты кроме нас-то не был И ничего, а мы что, не общество, что ли? Ну, принципе, Ему раз сказали, матом не ругайся, второй раз матом не ругайся, он три раза. Тогда а в отдел забирайся. And then так, я, есть, да, заявление да, э -э -э, хорошо, нет. сейчас напишу. Заявление, 20.1, потому что вообще А что вы делаете? Я вас я пол, не, не Я просто озвучивать не буду то, что ты говоришь. Потому что это будет 20.1 с моей стороны. Ну, на видеозаписи все есть. Мы два раза тебя предупреждали. Не ругайся. Предупреждали? А? Не могу. Я пресс. Я пресс. Я сотрудник с ним. Ты мне сейчас в опять журналистской деятельности? он, говорит, что он, не, ругал. он не ругался? Я не В ваш адрес я ничего не ругался. В ваш Здесь любой человек может прийти и написать на тебя заявление, поскольку ты уже, это, ругался матом. Сколько людей? Сколько людей? Не знаю. Мы сейчас говорим про тебя, а не про других людей. Будь мужиком, ответь за свои поступки. Честно, чтобы сейчас это не Для нас есть это на он его нарушил. Все, ну вот, до свидания. Кто директор в магазине? Вы директор магазина? магазине? Но он сейчас не при исполнении. Сейчас, гражданин сейчас не при исполнении. Он не может сейчас вам оказать никакой помощь. Но он не может, он Директор спрятался Директор в подсобном спрятался. помещении и не выходит. Эквайринг не принимает, да? Их ну у них свет мне что я товар, А, может, а кто кричит в подсобном полиции, помещении? Там? Ну вы же не уверены, что он директор? А кто кричит? Не, кричит он только Кто кричит? Но Подсобный человек то голос. кричит. Вы же не уверены, что его тоже вопрос. Директор? Кто это кричит в подсобном человек, помещении? Человек говорю. Ну это понятно, что человек, а не животное. А вы же не знаете его должность Так я у тебя спрашиваю, кто? Я спрашиваю, кто это кричит в подсобном помещении? То, что вы не уверены, говорите, что, что директор спрятался. Ты не от Я у тебя конкретный вопрос задаю. Я перевод ответь на мой вопрос. Вы сказали то, что, что, что в детском не... саду. Вы не уверены, Всё. вы говорите, то, что человек спрятался. Скажите, я здесь... А я здесь заполню. А наместо того, чтобы выйти и извиняться, в кабинете Орала выйдет. Я пишу попрошу о том, что, что, что у нас большое количество заявок, что граждане понимают, да, что у нас работа хватает. Каждый случай не добывает, это очень важно для нас. Но, тем не менее, чтобы да, не что, не что? А что, детское питание это не серьезно, девушка? Вы бы И... стали своего ребенка кормить детским просроченным питанием на две недели? Стали бы? Я не вижу здесь. А э... я вижу шести. Э... Как бы до, по до шести. Девушка, надо. вот это вот, как вы думаете, нормально с 6 месяцев просроченные продавать? Нормально? Я думаю, что это ненормально. Ну тогда не надо это, когда говорить, что это нормально. То -то... А это уголовная статья, девушка, я вам так скажу. Если вы не разбираетесь, я статья разрешение у меня снимаете? Да, в общественном месте, да. Нет, вы не имеете права меня снимать. Без моего согласия. Смешно. Нет, это э, смешно. Дома будете запрещать. Не-не. Вот. Вы, вы читали Конституцию, 29 статью? Послушайте, вы со своей конституцией Здесь, Что? А... Скажите сотрудникам я... сказать, что мы задерживаем. А... Со... Вообще… А? Ну-ка, скажите. Я, что я со... вообще не хочу с вами общаться. Что а вы ко мне лезете конституцией. Давайте не будем провоцировать друг друга. Да, да, вот не надо. Вот пусть он от меня да. отстанет. Я к вам даже не пристаю. Я Это кто к нам сюда не подошли? Не я к вам. Я к вам вообще не подходила. Вы к нам Каким сюда сотрудник? подошли. Я подходила к сотрудникам. Отстаньте от меня, мужчина. Не поиславьтесь ко мне с Каким сотрудникам? На реагировать на все заявки уезжать, выезжать мы Знаете, я очень надеюсь, что по-человечески адекватно ответим. Конечно. Потому что, ну это, мне кажется, это... конечно, никаких других проблем, кроме языкового питания в стране нет. Нет. Почему может а, полезило? делать? Ну вот такие вот граждане да. с, с, с такими гражданами, которые защищают просрочку, да, да не да. будет ничего. Нет, не, не будет других проблем, вы не будете будете будет. Вы оцените, почитайте про себя комментарии вы, в интернете. Я убежал. Мне тоже на вас плевать. Я Привет. я у нас, пользуясь случаем, Передайте привет. Девушка, вы говорите, здесь на две недели, в другом магазине я почти надо дыхательство. Мама по запарке могла купить, даже ребенка не заметит. Я... Саша, что купить. ты объясняешь? Это неинтересно. Детское питание просрочки неинтересно. Я пытаюсь, я, я, пытаюсь да, я, вот, я проверил на текущий момент это 173 магазин. Хотите, я вам расскажу свою позицию. Если бы я была бы мама. Я поняла вашу позицию. Не, не ну, совсем, я не смог бы до вас донести до нее. Милиция. Милиция в У нас нет милиции. В Белоруссии, милиция полиция. Полиция, уедет... полиция задержала человека, который совершал административное правонарушение. Ну, сто процентов, когда-нибудь отпустят, да, там статья всего 15 суток, как разумевает задержание. Либо штраф 500 рублей. Либо штраф 500. от 500 до полутора да. тысяч. А, Вам да. уже смешно, да? очень смешно. Улыбка не появилась не на лице. А мне, знаете, как смешно? Я же составил в психо диспансере, мне очень смешно. Потом такие, как вы, сделают этот Потому что это не красиво. Я сделаю так, чтобы вы выглядели красиво. Смотрите, Я в этом не сомневаюсь. Девушка. Даже не я, а моя редакция sure, sure, sure. это сделает. Мне как-то на это вообще плевать. Показывай. Товарищ майор, вы подставьте, пожалуйста. Понимаю, что вас слышат. А, не услышал просто кондиционер. Вот этот сок я прям взял. Ну, значит, для детей трех лет. А вот срок закончился 17 марта. Mm -hmm. Также вот эту сопроводу с истекшим сроком годности также со срушением целостности Прошу принять заявление о возможном преступлении. Давайте напишем объяснение, у вас документы имеются. Документы да? имеются, но я бы хотел подать сначала заявление, прежде чем объяснение давать. Готов Объяснение. Заявление. сами пишете свое заявление. А? Вы сами Не, я пишу за судебное претензии в магазин по на А здесь возможно это преступление. Я хочу, а, палец... а? Нет, ну, запишите устал а вы, вы будете писать сегодня? Я вам прошу принять у меня заявление в Вы можете это сделать? Да, конечно. Согласно 736. Да, я вас я а? сегодня по.. В... Может, запишите, чтобы потом текст был точный? Хотя бы на телефон запишите. Как там а вы будет вам да, переписывать эту бумагу? Знаю, я уже с 29-м погателом полиции на это наткнулся, Кирилл. Дает бумагу объяснение, принимает объяснение, как... Почему ходит? Я не след... знаю, а, а, а почему так, все время сразу с объяснением? Но я скажу вам, как урожный город, так, Интересно, это... если человека сбили на улице, значит сразу нужно объяснение Интересно, дать? Да, пожалуйста. Человека убивают, надо объяснение дать. Да. Я вам диктую, вы пришли. Будьте добры, ваше право. Почему? Установите ваше место. Я вам могу. Мы составляем официальный документ. А, Протокол phải. принять устное заявление о преступлении. Требуется для этого установить Ваши листья. На основании. Составление... Для составления официального документа. Не требуется. У Вас есть ли для вреда? Штамп? Я не знаю. Как. Я Вам представляю пишите со стола. Если я дам недостоверные факты, вы меня найдете в это, задачу, вы наверное, можно. Вы свой паспорт предоставляете, отказываетесь. Я не верю оснований. Не вижу, отказываетесь. Нет, я говорю, основание нет. Я вам за стол диктует А если вы не предоставляете, я вас прошу показать свой паспорт. Я вам вот заявление могу без паспорта подавать? Да. Вот я и ваш, хочу воспользоваться этим паспортом. Согласны? Давайте, пишите со здесь мы укажем, что Записывай, паспорт вы не предъявили. Абсолютно согласен. Это я согласен. Я вам подниму, чтобы полдольные прописы А мы были в магазине пятерочка по... Вот такая вот у нас Пятерочка Выручает Ежедневно с 8 до 23 А вот, а вот пошел участковый с памперсами. с памперсами А вот идет участковый С памперсами, с пакетами Со всеми в отдел полиции 76-й